Все знают о законе физики, где действие равняется противодействию. Он в эзотерике тоже работает. Так, если у человека нет желания что-либо делать для мира, который вокруг него находится, то миру не хочется ему взамен давать. Это как с деньгами. Вам не хочется их отдавать? Поставьте тире. Как же вам будут их хотеть отдавать другие люди? Но эзотерика заключается еще и в том, что если миру давать стихи или песни, или поделки, связанные с деньгами, то мир захочет вам давать настоящие деньги. Особенно, если это поддержит большое количество людей. Не напрасно, все знаменитые группы, писатели, исполнительные песен стали очень богатыми и известными только тогда, когда спели свои песни про деньги. Это... Фрэнк Синатра, Бонни М, помните? Маны, маны, маны, или маны, блю, о, маны, блю.